Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. Мы продолжаем. плей страха, вторую часть. Сейчас будем... Так, извиняюсь за шум. А там что-то где-то что-то капает. Везде это все капает. Ага, опять смотрите, замочек, замочек, значит, Где-то что-то надо искать, смотрите, тут быстренько тут что-нибудь есть. Высматриваем, Быстро. Быстро, быстро, быстро, быстро. Может, тут что-то есть? Не, не-не-не, тут ничего нет. О, что-то я не то нажала. В На другом экране аж чуть-чуть щелкнула. Так. Значит, наверное, чуть дальше будет, да? Тут. Господи, не послышу, что я кого-то услышала. Ну-ка. А, а сзади. Привет. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас там... Я уже думала спасать там... Массаж сердца. Здесь мудрость. 7-4-1. Хорошо. Мудрость. Спасибо тебе. А тут что? А тут, типа, без мудрости. Ох ты, привет, пацан! Это ты тут долбишь? Вот это у неё флэш... ...бэк. Вставай, квартирмейстер. Сделанного не воротишь. Что толку реветь? Нужно продолжить путь и найти провизию. Пад, держи. You Поможет you собраться силами. Сидит, смотри-ка. Так, ну-ка, пойдемте за мудростью, короче. По я так чувствую, мудрость. Это там просто одна комнатка. Да? А, 7-4-1 там было. 7. Четыре. Один. Опа! Сработало. Или это просто проход дальше? Так, ну-ка. Мы же не уйдем от того пацана? О! Так создан мир. То живо, то умрет. И все за жизнью вечность отойдет. Хамлет Вон, ну чё Читали Хамлета? Надо почитать Так, давайте посмотрим, что у нас дальше Так, что пошли к пацану Надаем ему по башке, чтобы он не сидел на шкафу и не долбил ногами Потому что, сука, бесит и раздражает Да откройся Тебе ничего, ты ничего-то нормально, да, с горящими глазами? Ну пойдем. Ч, ты прям туда попал? серьезно? Ну ладно. Твой фильм не мой. Сорвались? Ну судьба по звукам, да. Опачки. Так, тут, наверное... Так, стоп, тут надо, наверное, что-то... Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Что-то запустить надо. Я думаю, надо что-то нам запустить. Всем нужно собраться командой и что-то сделать. Я так понимаю. Так, тут закрыто. А к пацанам я подойти могу? Меня не убьют? Давайте я чисто проверю, подойду к этому чуваку. Привет, как дела? Тебе что-нибудь помочь, подсказать? Смотри, тут рука. Или ты стырить ее хочешь, пойду маздираешь такое. Типа, ага, третья рука. Что же я могу сделать сейчас третьей рукой? Так, тут один. Лампочки не хватает, одно, я так понимаю, да? Нам нужно лампочку найти. К тем пацанам, я так понимаю, я не смогу пройти. Ну-ка. Ты-ты-ты. А, а не проходится. Так, го горит. Там у них две лампочки из пяти. А, нет. Нет, там все нормально. Значит, окей. Ладно, хорошо, идем сюда. То есть, единственное, куда мне можно пройти, это сюда. Ладно, проходим. Полезли. А у нас, в принципе, ничего не остается. С тем манекеном, который озирается, я ничего сделать не могу. Там висит рука. Так, ну тут. <реша> Ах, это что-то собрать надо. Собра. Голова ломочка, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <сhu <regulated> так, ну сейчас давайте, ну не знаю, попробуем вот так вот. Сейчас. Ш сейчас уберем. Ну почти. А, это мы просто середину туда-сюда крутим. Фу ты, -мо. Подожди, а центр? а а, -а, -а! а, -а, -а! Вот мы э все! Вот оно как работает, -мо! Ладно, ставим вот так вот. Среднюю, значит. Собираем вот так вот. Идеально попало. И теперь по маленькому кругу пошли. На. Почти. Вот так. Оп. Блин. А -ха -ха. Блин. Сейчас, погодь, погодь, погодь. Сейчас сделаем. Вот. Так. Оп. Что такое? Что происходит так ну проверим давайте, как там ребятки справляются пацаны я всю сделали это а вот это не я сделал один страдает за другого а тот занимает его место механизм продолжает работать это кто туда упал? А, это манекены падают? Смотри. А, их разбирают и... Уничтожают. Этот отъехал. 8? А, 8? Я увидела там просто цифру 8, тут вот слева сейчас. А-а-а! Это деление? 12 разделить на 38 или что это? 0,0. Подожди, 12 на 38. Это сколько? Ах, его знает. Сейчас это, по-моему. Да? Серьезно? Это все-таки надо делить? Нет, давайте как-нибудь это побыстрее сделаем. Сейчас, секунду. Короче, пень все приличия. Я буду считать так. Или подожди, или что это? Или что это? Как, как это должно решаться? Или Тридцать 16.38. Или ш ш что я даже сейчас... Я, я не понимаю, не понимаю, не понимаю, не подождите. Не... А или мы должны 16 догнать. Нет, не можем, не можем, не можем. Я что-то как-то... Я не въезжаю. <свеч> <свеч> это типа с трех попыток я должна... Или ж... Ш... Нет. Это... А сколько у меня там было до этого? 16 было, да? 22? А, это я должна сложить так, чтобы получилось 38? Да. 32? Так. Э, так, 4 я уже забрала. Это сколько у нас? Блин. <сих> Шестерка бы хорошо. Ну, можно сделать вот так вот. Семьдесят теперь тебе надо. Ну давайте сразу десятку заберем. Давайте сразу десятку. А, девятку давайте заберем, потому что ну как бы, блин, а что тут это так сложно, так долго? давай, крути, крути. Девять. Сколько там? 43. Восьмерку забираем. А чё? А ч, нет? Сколько там? 51. Давай, 58. Давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. 58. Так, 68. 4. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Так, и 70 теперь. Давай. Блин. Вообще неудобно. Один. И пять. Ну так, чисто. Побыстрее, чтобы дойти. Скажи, что вс. Все равно разрывайся. Время идет, смерть ведет к разложению. И что, я больше ничего не могу сделать? Ой, цветочек! Цветочек, вы! Я думал, блин, делить там надо, а это оказывается одно догнать другого. Так мне показывается идти туда, я так понимаю. Ну, другого выбора нет. Вот, да, вот мне подсвечивается вот этот вот проход. Ну, пойдемте туда. Что делать-то? Че, привет, как дела? Как смена проходит? Ой, епт! Ну, давайте я с вами покатаюсь, да. Давайте. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, это... Это нам сейчас про что на чё намекают. Это, типа, она подросла и устроилась на работу? Я не понимаю, не понимаю, не понимаю. Я пока не могу въехать. Или ее просто вся эта жизнь пугала? Я могу выйти? А под кон... А где я? я просто оборачиваюсь и там темно? No Человек может стать сосудом, хранящим в себе что-то пламя. О, башка. Ой! Я что, только за голову могу хватать, а за одну голову. Ой! Так. И что происходит? А вот этого я сейчас не могу сообразить, я не понимаю, что здесь происходит, что тут хотят до нас донести. Оно согревает сердце и питает душу. Освещает целый мир. Так ярко горит. Украденное пламя полыхает жарко и жадно. Украденное пламя гаснет. Время бежит. Так, хорошо. И что мне с этим делать, с этой информацией? Мне его пожалеть погладить? Сказать, не переживай, своруешь еще? Ага, мне туда. А, там чё, чувак стоит, да, смотрите-ка. Я как-то даже не сразу врубился. Что там происходит? Походу пьесы. Там крысы бегают, смотрите, прямо аж толпами. Ё -мо, что происходит? Так. Так, значит, нам туда. Я так понимаю, обратно, да? И снова поехать на лифте. Опять, будет чувак, опять будут чуваки. Ну, заходи, народ, заходи. Погнали. Привет, ребята. Ну а что, опять на смену? Как работает? Вам нравится? Хор хорошая работа? Платят нормально? Кормят хорошо? Не обижают? Начальство как? Я смотрю, вы очень прям разговорчивые, дружелюбные такие Мне нравится Я думаю, мы с вами сработаемся Отлично Погнали дальше Кого убить на сей раз? О! Теперь я могу пройти Вот это морда, зацените Мы заходим в морду, вот это вот зубы Ну пошли! На свет! Заходим Опа дверь передо мной закрываются Вот тебя корежит, братан Ой, я могу что-то из тебя взять или не надо было? Что? О, потянули! Шевелись! О, о а -а -а! Понял, понял, понял! Шевелись! Туда! Шевелюсь, шевелюсь! С всеми ногами шевелю! Да-да-да! И их всего две я всеми двумя шевелю! А-а-а! Да бежит! бежит бежит Подожди! Открывай! за за за за <свист> я ж подавилась <свист> Он прям бежал за мной Когда я думал, что учусь жить Я учился умирать да. <свист> мы учимся просто умирать Да А то никогда в играх не умирали Нужно все-таки с чего-то начать Ну, можно начать с этого О, господи, я ж подавилась Это Реально, у меня аж в горло подступило Так, а нам куда? Нам сюда? Да, сюда. Тут сейчас дверка закроется. Там мы будем чувака вытаскивать. Как только вытащим. Ну, просто... Я так думаю, мы могли бы пойти и без него. Но без него, мне кажется, как-то скучно, грустно и одиноко. Да, там дальше ничего нет. Ну, давайте. Или не потащим. Да, давайте потащим. А может и нет. Ну-ка, пойдемте-ка без него. А реально можно и без него идти. А давайте все-таки нет. Я, я все-таки его вытащу. Пробежимся. Да, лезь! Шевелись! Может быть, зря мы его вытащили. Но мы же это вспоминаем и... Его... Так, я смогла... То есть эта дверь у нас не открывается? Нет. Значит, нам сюда, да. Прикол! <Свы> ну, пойдем. Э -э развилочка. Так, мы выбрали левую руку. Будем ходить теперь по левой руке. Ну, я в плане того, что вот по каждой... Если ты попадаешь в лабиринт, выбирай какую-нибудь одну сторону и иди по этой стороне. Реально работает. Ты можешь выйти из любого лабиринта, просто вот идти, по, например, по левой руке или по правой. Существует мир за пределами нашего, скрытый за темной туманной завесой. Там обитают древние твари, бессмертные и вечные. Они среди нас невидимые, если только сами не пожелают показаться. Если только не выберут тебя, смерт смертного товарища, по жестокой игре в шарады... Игрушку, с которой можно позабавиться, а когда надоест выбросить, не слушай их, не играй с ними. Цена слишком высока. Берегись, талантливый творец или умелый мастер, берегись, видишь их истинное лицо. Для тебя это лишь безумие и смерть. Иногда они кое-что оставляют после себя. Жуткие с виду предметы непонятного назначения, их тоже следует бояться, ведь они мрачное воплощение их присутствия. То есть его не надо было тянуть, чувака этого... А так тут закрыто. Опа, ну-ка, подождите-ка. Так, а мы сюда ползли, да? А, там просто везде все заблокировано, я так понимаю, да? Мне просто интересно, я хочу просто поползать, посмотреть. Да, там, получается, везде все заблокировано. То есть туда, куда мы вылезли, там был единственный путь. Это мы поползли вот сюда. Вот мы выползли сюда, к примеру Да, вот тут дверь открыли изнутри, получается А там ящики, интересно, открываются, нет? Ну-ка Да! Что-то я это Профукала Дверь вообще не открывается дальше Так, воду открыть можно? А что это за пение началось, когда я это стал экран открывать? Тебе нравится, когда я экран открываю? Что запела. Так, ну-ка, пошли дальше. Сейчас поднимемся по лесенке, посмотрим, что там происходит наверху. Вообще прикольная игра, она мне нравится на самом деле. Белая крыса? А! <свеч> Ладно. Здравствуйте, товарищи. Приветствую вас, да. он Я сейчас не поняла. Я сейчас не поняла. Я не поняла сейчас. поедете на месте подождите мне кажется там что-то есть а туда пройти нельзя окей так мистер ⁇ -мо ⁇ тут что а тут что подожди у него в, ру в руке что-то есть а, верхняя часть страницы оторвана После ряда скандалов, вызвавших возмущение общественности и сомнений в психическом здоровье знаменитости, наши источники сообщают, что звезда проводит много времени в заперти. За дверью слышатся голоса, иногда смех или плач, но когда дверь открывается, оказывается, что в помещении никого нет. Впрочем, как напомнил бы нам прославленный критик Ной Уэнсли, необычные творцы редко ведут обычную жизнь. Следует помнить, что настоящее искусство дается дорогой ценой, растворение в роли порой ведет к растворению собственной личности». О, как. Так, ну я слежу за тобой. Он, он двигался, сука. Я это видела? Уже это видели? Я видела. Так. Похоже, крыса нас опередили. Что? Что это было? Shh, sh. Мы здесь не одни. Так, крысы там что-то подгидают. А значит крысы они не ели Я так понимаю Пока что не ели Но я так чувствую Им недолго осталось до Этой точки Опачки Закрыто Это я открыть не могу Блин, будет жестко, если она убьет и сожрет своего брата с голову. А. Так, а тут что? Тут же какой-то уголочек, смотрите. -ка. А нет, показался. А нет, да. Ну ка. Пришлось укрепить некоторые клетки. Животные чего-то перепугались. Можно почувствовали приближение шторма. Надо заклотить. люки. буря будет нешуточное. Так, и все. Там больше ничего нельзя открыть. То есть тут у них были какие-то животные. Кого-то они тут перевозили еще бонусом. А, собаки? Здрасте! Застрял? Бывает. О! Ничего себе. Вот это вот я чуть не прошла. Причем, смотрите, по под номером 3. Спасибо. Он меня прям вот навел на нее. Такой, типа, иди сюда. Куда пошла? Смотри там. И это... А то пропустишь. Что, еще что-то где-то? Ты же меня это не схватишь? Он просто ходит за мной. Он это... Показывает мне спрятанные предметы. Все в порядке, это наш друг. Все хорошо. А то так, блин... Всех боятся это вот прям. Вот теперь он внутри. Что, внутри там что-то есть? О! А, дрессировка животных. Билл Ин... In... Билл энд Ко. Наши услуги. Дрессировка и перевозка собак. 225 долларов. Примечание. Клетка животных доставлена во всех живым, живым грузом. В соответствии с рекомендациями. Кормление сведено к минимуму. Обращаться с осторожностью. Фига себе. Кормление к минимуму. Вы что? Вы сами вот, блин, посидите, пожрите минимум, блин. Так, мы сюда, отсюда забрались. Правильно же Да. Тут, блин, животных кормит... Кормление по-менее нормальное? Нет. Вообще. Сами, блин, как животные порой я не могу. Прям бись. Так, тут ничего. Как так можно было? Тихо. Кто-то упал. Не удержался, братан? И это такой, стой, стой. Опять сидит качается. Ну что ты, господи, вытворяешь тут веселое такое. Так. Тут у нас что-то. А! Кнопка. Где-то что-то открылось. Мне показалось, что где-то что-то открылось. Где-то. Но этот мне пройти не даст. Ну где-то что-то. Вон там, вот нет. Тут ты пройти никак, нигде ничего нельзя. Не знаю, может я вот это вот открыла. Так тут заперто. Или. Ох! Блять, то есть собаки тут, получается, голодные. Они еще и от собак тут носились. Зашибись. Вот это дети... детишки вылипли. А -а -а -а, привет. Ты друзей привел, да? Я, пожалуй, одна дальше продолжу. Спасибо за помощь. А, да, е-мое, да что же у вас так много-то? Они меня могут убить? Так, тут я... Тыблочка. Еще тыблочка. Что у тебя там? Покажи, покажи, покажи. Покажи. Ох, еперный карась! Не успела я Не знаю, нужно ли на монстра нарваться. Ну давайте, смерть страшна! Будем, будем нарваться на монстров. А раз мы так решили нарваться на то Точнее, раз я так решил нарваться на монстра! Будем нарваться на монстра и нет. Нарваться так, нарваться. Погнали. Резко разворот. Не в ту сторону. Да? <р> ну что ж такое? Не, я сейчас убегу от Сейчас все будет хорошо, сейчас все будет хорошо. Сейчас все будет когда я думал, что... А, да-да-да-да-да, мы все еще учимся умирать. Мы это стараемся, да. Да, мы учимся умирать, постараемся. У нас когда-нибудь что-нибудь получится. А где моя мушка? А, ну ладно. Так, еще раз. Повторяем. Так, все, бежим. Все, вот мы спокойненько, да, развернулись. И побежали. Куда-то. А куда мы бежим? Мы бежим по кругу. Замечательно. Мне нравится. <laughs> мы бежим по кругу. Мы бежим по кругу. Карусель, карусель. Кто успел? Look, something... Смотри, там что-то есть. Кто успел? Тот присел. Так. ч то тихо. Так, я что-то слышу, не пойму что. Так, нам туда, судя по всему, пройти вот так вот. Ну, я так думаю. Вот сюда. Не поняла? Вон там! Не видишь? Там что-то наверху! Да? Лодка наверху! Вижу! А! Корабли наверху! Ого! Ого! А как так-то? Вот это вас шторит! Молодые люди! Опачки! Нет, я увидел не это. Поверь мне. Мы на краю света, мистер Харди. Тут все не то, чем кажется. Так, вы что, набухались, что ли? В тихую. <laughs> Добрались. Так, я, я просто... Это самое, я... Очень много звуков, и я на них реагирую. Естественно, я пытаюсь... У меня чувство, что что-то сзади происходит. Поэтому я начинаю мышкой туда-сюда водить. Вроде отвела, никого нет. Обратно. Все равно что-то случилось. Опять туда поворачиваешь, никого нету. Ну ладно. Поворачивайся обратно. Поэтому я такая... Я, я... я слегка дергана, это нормально. Хоррор поиграешь и не такой станешь. Так, а нам Куда? Собственно, а, вот дверь, господи. Сто, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Успела? А чё? Так, верхняя часть страница torna. Мистер хардин а, это вот мы находим обрывки вторых листов. А Мистер Харди не смог бы обойтись без своего любимого капитана Бейнса. Капитан – центральный персонаж этой истории. Некоторые зов зовут его черным странником из-за цвета парусов его судна. Капитан Бейнс силен и бесстрашен, и ему всегда достаются сокровища. Мистер Харди слегка завидует капитану, потому что хочет быть таким же сильным. Вот так вот. Брат завидовал сестре. Ну, блин, это ясно понятно, потому что тот, кто старше, тот и главный. Как бы этого никто не отменял. То есть старший вряд ли позволит быть младшему кем-то, каким-то главным персонажем. Нет, он все себе захапывает. Естественно, это же дети же не же живут эгоисты. эгоисты. О, а это что? Мне не нравится, что ты там играешь. Не надо. Опять эта херня какая-то непонятная. Черт какой-то. Что-то жуткое Что-то что фу-фу-фу Но тут ничего нету, я ничего не увидела По крайней мере, мой глаз Ни, ни за что не зацепился Поэтому просто выходим отсюда Идем дальше, гуляем а, Это как бы нормально, да? Что тут банка краски парит Все в порядке, да? Ну ладно Мне кто-то в уху поржал и забрал все мои инструменты Тут все, все какое-то странненькое Все парит, летает и кто-то еще надо мной ржет А мы кто? мы кто? Мы женщина или мужчина? Я понять не могу По-моему, женщина, суть по прическе Или просто парень с очень... Блин, опять бежать? Нет, там пожар, там просто пожар Там что-то непонятное происходит Ох, картина горит Так, гроб Мать его Значит мне не показалось Закрытый гроб, кто-то ржет А что ты ржешь-то? Надо, наверное, подойти к картине, да? Я правильно понимаю? Я могу взять что-то? У тебя во лбу что-то нарисовано, или что это? Или это рот? Там кто-то стоит. Колбасится. Ну, что ты все ржешь? Прекрати. Пойдемте наверх. Давайте пос посмотрим, что там. Что дают. Гробы тут еще перевозят, какие. Они, наверное, увидели гроб и хорошенько так впечатлились. И подофигели. Это чё? Опачки. Это что-то можно открыть. Это, походу, дверь какая-то. А это? О, записочка. О От главы службы безопасности всем заинтересованным лицам меня уведомили, что некоторые члены экипажа выражали обеспокоенность в связи с новым режимом норм... Нормирование пайков Позволь себе напомнить, что это решение стало Прямым следствием должности... должностных нарушений На борту этого судна Еще раз это подчеркиваю Кража не останется безнаказанной То есть, детей они еще не вычислили Я так понимаю, да? Так, тут можно спуститься вниз Тут еще можно нападать кораблю Естественно Погнали! ду ту епта! Ту-ту! уи, Поплели! шух Шух-шух-шух! Так! Ну он как пояс практически работает, да? У него тоже вот это вот ту-ту! И шух-шух-шух-шух! Тут тоже пусто! Надо продолжать поиски! Лили, то есть, капитан, там что-то есть Во Держи. держись, позади I меня, я тебя защищу То есть они уже вот прям совсем вот голодать начали, я так понимаю Как-то это совсем нехорошо Детишки, заигрались им по хорошему было бы сдаться, чтобы их обнаружили и Тогда бы их хотя бы покормили бы Что? Мне опять бежать? Бежать! Бежать! Не понял Бежать! Хорошо! О, вот это они меня сейчас запутали! Ай-яй-яй! тихо тихо тихо тихо тихо Что тихо, происходит, тихо. мать вашу? Открывай! Закрой, твою мать, твою мать, Твою мать, твою а! мать! Да, да, да, ты учишься сдохнуть. Идем дальше. Продолжаем. Продолжаем. Так, ладно. Я просто, блин, я поворачиваюсь, чтобы от него бежать, а он с другой стороны. Начинаю бежать. Но это я так понимаю, блядь. Тут... хотя моряки... Пыта... Может реально моряки пытаются их как-то поймать? Вот с этой стороны, с другой стороны, И теперь бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим. Ну, это на самом деле клево сделано. Ай-яй-яй-яй. Давай, давай, давай, давай. Ай, тут, наверное, надо было сесть. Но я не села. Я бегу. Меня тут поджигает со всех сторон. Забегай. Закрывай. Давай, давай, давай. В смысле? Почему-то у нее резко двери открываются. То есть она ее закрывает, потом резко открывает, и уже, этот чувак подбегает. Реально какая-то херня. Мне это не нравится. С этим надо что-то делать. Так, там надо сесть. Там где-то еще что-то меня поддувает, где-то снизу, мне кажется. В плане того, что когда я начинаю пробегать по этой сетке... Где вот как раз пламя в меня начинает а, Полить еще что-то. Мне кажется, там еще снизу что-то вот начинает. Встать. Так, повернулись сюда. Повернулись туда. Побежали сюда. Бежим! Ой! Так, вот тут -вот мы обходим тут. Это мы обходим тут. Это мы присели. Встань, дура! ёб твою мать! Вот тут -вот мне тоже кажется, что где-то вот что-то, что-то, что-то, как-то. Открывай, открывай, открывай, закрывай! Закрыли. Получилось. А. Приветики! Так, давайте сейчас попробуем как-то слегка это знаю. Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем может быть. Там просто я, я, я, я что-то как-то растерялась. Ой-ой-ой, у меня опять начались истерики собачьи, там вот в коридоре что-то происходит, непонятно какая-то из этого херня Вот Ладно Сейчас нужно сосредоточиться Давай Где-то тварь, раз Тварь, два, погнали Бежим Тихо Так Блядь, сука Так Встань, стань, стань. стань. Так, да, тихо, тихо, тихо Не знаю куда бежать Моя ли понимать что происходит Ладно, пойдем на трава. Не быть, заебись, спасибо Вот тут поддержка высшего уровня от игры Так, ладно а, а, -а. <звучит> ага. Твою мать, твою мать, твою мать, валим, валим, валим, валим. Так, так, так, так, так. А, господи, я думал, что все меня догнали. Что это? Это, типа, Маугли или что это? Или кто это? Или нет? Или это просто что-то вот? Что это? Такой шанс, такая ответственность выпустить на волю то, что давно пребывало в заперти. Я слышу, как оно воет, сотрясает собственную клетку. Оно жаждет вырваться. Хорошо. Пускай жаждет дальше. Так, а мы пока что вспеним картинку на какую-нибудь более приятную. Я пойду, короче. Я, короче, я пошла. Спасибо, спа спасибо за кино, я ушел. Ваше кино говно. Мне оно не нравится. Так, тут это... Какие-то рисунки, подсказочки. Что? Что ты хочешь? Так. Значит, что-то... Что-то мы должны сделать, да? Ну, мы же что-то делали? Или нет? Или не должны мы что-то сделать? Ладно, покажи мне свое страшное лицо. Вот оно, страшное лицо. Так. Ну а... -а, -а, -а! И ч ⁇ И ч ⁇ мне с этим делать? Так, он у на меня накричал. Дальше что? Дверь все так же закрыта. Ничего не знаю. Ничего не понимаю. Так, ладно. В другую сторону. А -а -а. Не понимать. Я просто ничего не вижу. Реально, я больше ничего абсолютно не вижу. Ну, он там хрюкает на меня, как бы, окей, хорошо, хрюкай, продолжай, я не против. Так, вот так все цветное становится. Чё, у тебя что-то в глазу, чувак. Что-то я не это не не могу сообразить. И дверь все равно закрыта. Что надо сделать? Я, я не понимаю, я просто не понимаю. Может, я должна как-то сжечь пленку? На каком-то моменте я могу это сделать? На моменте сжечь пленку. Нет? Что? Что? Моя не понимать. Моя быть в шоке от всего происходящего. Так. Так, братиш. что надо здесь с тобой сделать, скажи мне. Пожалуйста? Вот тут вентиляция, кстати, есть. Что, что, что? Ну-ка. Так, до конца. Не. Что-то у меня как-то вот не хватает вот... мыслей на эту тему. Я не знаю, что я, что, что, что, что надо сделать? Скажите мне, пожалуйста. Вот так все становится черно-белым, так все цветное. Что, что надо тут сделать? Моя не понимать. моя быть в шоке от всего происходящего здесь. Я вообще. Откройся! Выпустите меня отсюда! Или я должна какой-то кадр поймать? Ну-ка. Что тут? Вот тут тут что? Нет, ничего нету. Ты что-то нет? Блин, а что надо сделать? А он там, он что, смотрите, вот тут торчит что-то. Что-то такое? Что ты там торчишь? Просто торчит, ладно. Ему просто нравится там торчать. Хорошо, пускай торчит. На торчать, торчит, торчит. Смотрю, какую-то херню, блин. Что происходит? Это мальчик на четвереньках ходит. Что? Что ты от меня хочешь, игра? Скажи мне, пожалуйста, скажи мне прямо. Я слышу, как он возрастается. Он же ну-ка, подожди-ка. А, интересно, письмо изменится, если вот мы поставим вот так вот. Да-да-да, хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Бля, а то, что, бля... По новому встречаю вот, а он же вырваться. Так, вырвайся! Ползи! Давай! Иди сюда! Вылазь! Ч ⁇ -то там? Что надо сделать? Не О! О! Мать его! Нашли! Спасибо, мальчик. Спасибо, все. Наконец-то мы с этим разобрались. Теперь откройте мне, пожалуйста, эту дверь. Мы должны... Мы не должны ничего сюда ставить. Опа. А это что? Ой, здрасте! Привет, как дела? А, это мы прям по манекену прошли, замечательно. Ну хоть разобрались, что делать, что происходит. Не то счастье. А то бывают такие вот моменты, когда, ну вот, блин. Пойди по... пойми, что это вообще такое, что происходит. Опять все черно-белое. Опять. Ну ар, ар. А встать уже можно, блять, нет. А, садимся обратно. Поползли на картах. Так все, встаём. Так. Сюда. Сюда. Прикольно. Или наоборот вот так открыть. За... Стой. Вот. Ну чё ты меня? А? Так Где что, показывайте, рассказывайте Как у вас тут что происходит Куда мне дальше идти Не, вообще хор хорошая, хорошая игра Мне нравится в принципе сюжет И как тут что происходит it, Брось, мистер Харди Мы еще не настолько отчаялись. Джеймс, брось, говорю Вот все, они уже дошли Вот до крыс как раз Приходится платить жестокую цену, когда нарушаешь равновесие. Жестокую цену. Все, брат уже просто, он уже начал да, ловить и жрать крыс, потому что уже все от голода офигел. А, он там какая-то одна в конвульсиях. Но все жизни одинаково ценны. Важность одной может перевесить. Важность многих. Ну, важность одной может перевесить. Когда все на кону? Когда на чаше весов жизни. Доводы рассудка становятся слабостью. Доверься интуиции Опа! Интуиция или логика Интуиция или логика Доверься интуиции Склонить чашу весов на свою сторону Так, взять или сдаться? Типа, логические доводы отравляют разум, лишают тебя сил Я ничего не нажимала, если что Я ничего не делала Доверься интуиции, склони чашу весов на свою сторону То есть взять, это типа отобрать у собаки кусок а, it... Не поддавайся Не ослабляй хва хватку. Я ничего не нажимаю, я, короче, не буду ничего нажимать Мне просто интересно посмотреть, что будет происходить Потому что мы уже вырвали Выбрали, пристрелили парня get... а, Пошли на перерез э, чуваку И сейчас, я думаю, тоже опять пойти ему на перерез Чтобы не отбирать Нет, не может быть! Я ничего не трогала. Доверься интуиции. Склони чашу висок на свою сторону. Я пока не буду ничего трогать. Может быть, хотя бы сейчас он меня пропустит. Так вот, без всего. Мне просто интересно. Если он сейчас меня не пропустит, то я... Сдамся. Несостоявшаяся жизнь. Жизнь, чье пламя так и не разгорелось. Слабая. Невесомая. Бесполезная. Кое-что следует оставлять в прошлом. Кое-что. Короче, как-то так. Да, нам, кстати, пора уже заканчивать. Кстати, птичка, да. Так, сейчас вот так вот, так вот сделаем красиво вам. Продолжим уже в следующий раз. Да, да, да. Вот. А так спасибо всем за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Да? Все время. Все время. Я просто посмотрела на время. Точно заканчиваю, Точно заканчивать. Вот. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Ставьте свои комментарии, ставьте лайки. Все коммен... вот, комментарии будут... Да, все комментарии и ссылки будут под видео. Всем огромное спасибо, всем пока-пока.